Доброго денечка, товарищи! Давайте с вами сегодня поговорим немножко о китайском автопроме. Начнем с прошлого. В прошлом китайский автопром просто не существовало, это было что-то мерзкое и убогое, которого просто не было Затем начали появляться маленькие неинтересные машинки, которые иногда ехали иногда в принципе этого не делали Затем китайцы сделали классный шаг, который можно было сделать только в Китае Они начали копировать облик европейских и японских машин Это было классно, они замотрелись ровно так же, но при этом ехали как долбанная телега Следующий шаг, китайцы стали брать тем, чем они брали всегда, это цена Китайские машины уже начали ехать, у них появился какой-то-никакой свой облик. И они стали завоевывать другие рынки с помощью того, что они были просто очень дешевыми. И это давало людям возможность купить их и узнать о них что-то еще, и дать денежку производителям. На сегодняшний день китайцы сделали невозможное. Их машины сравнялись по облику, по качеству и по эмоциям с европейскими и японскими машинами. У них стало действительно классно и интересно ездить. И одна из таких машин, которая нам это сегодня докажет, это Trump TGS8. коко -ко -ко, предвзятый обзор зачем это вообще смотреть автор чмо не торопись да мне нравится эта машина но понравилась она и далеко не сразу когда я первый раз увидел в торговом центре я уточнил у продавца какой мне стоит двигатель и я ждал слушать что-нибудь порядка трех с половиной там четырех литров но это оказалось всего лишь два литра, 2 литра. I've come to talk with you again. На этом для меня как бы на машине вот поставился вот такой крест, потому что, ну блин, огромный сарай, весом почти 2 тонны, длиной 5 метров. И все это должно приводиться в движение каким-то несчастным двухлитровым двигателем. С другой стороны, уже тогда машина покупала своим внешним видом и внутренним оснащением. В нее напихано просто уйма всевозможной электроники. И при том, что у нас далеко не самая лучшая комплектация, примерно она идет, по-моему, третья в списке от, выш... от вышней. Вышней. Вышней. К нижней И в ней уже стоит довольно большое количество всевозможных приблуд В этом плане у меня создается впечатление Что наши дорогие китайские коммунисты Пытались угнаться за Кио с их сарента Прайм. Что дальше? Дальше капот 4B20M1 Замечательный двухлитровый двигатель с турбиной И интеркулером Который подает нам 201 лошадиную силу И 320 ньютон-метров крутящего момента Вот эта вот табличка 320 Она именно ньютон-метрах Не думайте, что это литры в целом уже с этим двигателем наш семейный сарачик показывает себя вполне неплохо на фоне таких же своих собратьев. Разгон до сотни у переднеприводной версии составит примерно 9,8 секунды. В случае полноприводной версии это время увеличится до 10,3 секунды. Багажник, ребята, от багажник отдельная речь, смотрите, в чем интересная вещь. У нас есть брелок в нашей комплектации, и у нас нет сервопривода. Однако у нас уже есть кнопочка для открывания багажника. Смотрите, что будет. Если мы в радиусе 500 метров от торгового приставительства Трамчи, то будет довольно интересный эффект. Смотрим. Прибегает холоп. Холоп из компании Трамчи, который откроет нам багажник. Не сразу, не быстро, но он пытается... Он... Вот. Молодец! Спасибо, брат! Спасибо! Багажник открылся. Второй способ, это всем вам известный способ. Берем, подходим и сами открываем ручкой. Да. Данная кнопка будет каждый божий день, когда вы будете брать этот брелочек в руки и напоминать вам о том, что у вас была возможность заплатить деньги за сервопривод, но вы этого не сделали, потому что вы нищий. Но с другой стороны, данная кнопка может не только унижать вас ежедневно, но и подарить вам счастье. Как это сделать? Нужно зайти в китайский интернет и купить сервопривод отдельно, примерно за 40 тысяч рублей, поставить его, и эта кнопка оживет, и вы будете всего лишь за 40 тысяч рублей счастливым обладателем электропривода для багажника Багажник, тема на самом деле в этой машине довольно стандартная Так как мы все с вами уже знаем, что она 1,5 метров Соответственно, тут много, много места Его может стать еще больше, если мы разложим вон тот вот второй ряд сидений И у нас получится с вами ровный пол, на котором мы можем благополучно спать более того, в китайском интернете можно купить замечательный матрас, конкретно для GS8, который можно сюда постелить и спать уже на матрасе. Также у нас есть третий ряд сидений, которые мы можем достать и посадить туда людей. Но лучше туда садить очень маленьких людей, потому что там реально не так уж хорошо. Но это стандартная тема для всех трехрядных SUV-шек. Также у нас есть замечательный органайзер. Так. Замечательный... Короче, замечательный органайзер, в котором лежит набор с домкратом, треугольничком, пшикалкой и прочей фигней. В принципе, как и все органайзеры во всех машин. Третий ряд, ребята, третий ряд это всегда боль в таких машинах. Но в данном случае у нас есть целых два способа, как попасть туда. Первый способ. Замечательный способ, ребята. Вот так и нужно всегда заходить. Запомните и повторяйте дома. Третий ряд у этой машины это боль. Это боль, но тем не менее, смотрите, вот если за в сиденье. у нас есть барская тема. мы Нужно сесть и наслаждаться видом. У нас свое небольшое окошечко, свой личный дефлектор, свои личные два подстаканника, под колу и под тархун. Ничего прохого, ребята. Все классно. Также у нас есть свои ремни безопасности. Чтобы, если 100 так вот нахрен удавиться и больше никогда не ездить на третьем ряду. Второй способ попасть на третий ряд. Отбираем нафиг кресло. Садимся. Не забываем ни в коем случае закрывать дверь. Как я это должен сделать? Вот так. Дорогие товарищи, забираемся на третий ряд. Откидываем сидушку второго ряда. Вставим ногу, потом просунуем вторую ногу, потом ставим эту ногу, потом закрываем дверь, закрываем эту херню. Вот так вот, добро пожаловать, третий ряд. Как видите, места для коленки тут совсем немного, поэтому и проехать здесь можно совсем немного. Но если у вас есть человек, которого вы искренне не любите и не хотите, чтобы он садился к вам в машину, это место для него. Прокатите его здесь, километров 100-200. И больше, скорее всего, этот человек вам машину не сядет. Путь на волю, господа, как всегда, непрост. Потому что китайские инженеры решили, что человека сидящего здесь исключительно должен пускать кто-то другой. Потому что рычаг, расположенный здесь, не опускает сиденье полностью. Вообще никак. Вот, это максимум. Чтобы опустить сиденье полностью, вам нужно вначале его чуть-чуть приспустить, потом залезть до второго рычага, опустить сиденье полностью, открыть дверь, и выбраться на волю. Andy to 500 yards of I can't even как и следовало ожидать от 5-метровой машины, сзади у нас полно-полно места. Сейчас переднее сиденье настроено под меня на 180-сантиметрового кабана. И увидишь, что здесь еще место, ну вот прям полно-полно для коленок, можно разложить ножки. В чем еще хороший плюс данных сидений? Смотрите, можем двигаться взад-вперед, давая или отнимая пространство как третьему ряду, так и багажнику, в случае большого количества багажа. Плюс у нас регулируется спинка. Вот так вот регулируется наклон спинки. Вот это, вот это режим, я не люблю своих пассажиров, вот это режим более лояльного отношения. Также у нас есть подлокотничек. Стандартный, простенький, ничего лишнего Интересная деталь в том, что замочки Для ремней безопасности Утоплены в сиденье везде Вот тут они даже специально закреплены На самом деле такой вещи нету даже в некоторых люксовых машинах Еще вещь, которая нету в люксовой машине Которая есть здесь Это, ребята, розеточка Обычная стандартная розеточка в Которую можно воткнуть все что угодно Начиная от онлукой и заканчивая микроволновочкой Чтобы греть бабушками, пирожочками И длинными даже мы можем продемонстрировать, как это работает. Стыкаем обычный провод в розетку и... и пирожочки уже греются. Еще из того, что стоит отметить на втором ряду, это климат-контроль. Полноценный. Мы можем регулировать как температуру, так и скорость потока воздуха и направление потока воздуха. То еще здесь Ну, разве что панорамная пища, которая тоже есть. То, что задний ряд без сомнения прекрасен Передний ряд еще лучше Мы имеем полный электропакет управления стекол Стандартное за открыть-закрытие замков Заблокировка окон Затем у нас есть три настройки положения сидения Первая для вас, вторая для жены Третья для ее любовника Потом у нас за рулем идет руль Шок-контент, руль за рулем Ну и собственно все стандартно Смотрите, по материалам у нас есть пластик под металл Пластик под дерево зам под кожу Махрушка под махрушку В принципе все это ощущается и смотрится вполне себе неплохо Единственное, что вот этот глянцевый пластик, но не конкретно а в этом месте, вот тут. Вот тут клянцевый пластик, он уже не под дерево, и он очень быстро стирается. Вот конкретно по этой детали можно заметить, что она уже вся в поскорь. Это сделано для того, чтобы направить вас в китайские интернеты и заставить вас купить какую-нибудь пленочку, накладочку, какую-нибудь фиговину, чтобы все это дело прикрыть. Причем есть специальные накладочки, в которых уже вырезаны вот все вот эти вот кнопки, все вот это дело, все уже продумано. Есть даже деревянные накладки, которые вот сюда отлично встают. Кстати, вот в этом же месте у нас располагается снова кожа, в которую трется ваша нога периодически. Она сделана хорошо, плюс в ней есть строчечка, которая тоже сделана весьма добротно. Далее по материалам. Здесь у нас идет какая-то непонятная резиновая штука, которая делает вид, что она кожная. В общем, она, в принципе, вполне себе нормальна. Затем глянец, глянец. Смотрите. А вот здесь вот у нас идет какая-то непонятная область. То есть она как бы полка. Здесь бы, наверное, даже идеально смотрелся экран для часов. Но, видимо, потом что-то случилось. И экран для часов здесь так и не появился. Поэтому мы можем использовать эту полочку как мусоросборники, Не знаю, кидать туда шелухой, семечек, стряхивать пепел. В общем, туда поместятся все атрибуты успешного человека. Руль, господа. Руль у нас многофункциональный он может не только крутить колеса он может управлять мультимедией может вызывать голосового помощника может изучать на телефон может даже ложить трубку он греется у нас есть круиз-контроль. Также отсюда осуществляется управление инфопанелью, которая расположена в приборной панели. В этой инфопанели на самом деле огромное количество всевозможной информации, начиная от температуры за бортом, проезженный километр, вольтаж в системе, внешняя скорость. Есть даже давление в покрышках. Более того, там показывается температура в покрышках. Конечно, нам это очень нужно знать. На огромном семейном сарае мы постоянно будем греть покрышки, прежде чем ехать на трек. Далее, на руле есть лепесточки. Конечно, У без лепесточек? Также, конечно, имеется всякая лабуда. Слева под рулем у нас располагаются кнопки, которые можно нажимать, и крутилки, которые можно вертеть. Для чего это все происходит? Это происходит для отключения трекшн-контроля, для отключения датчиков парковочных и для настройки зеркал. Далее идем на центральную панель, здесь у нас располагается 10 глимовый замечательный экран, огромная аварийная кнопка, затем идет небольшая панель управления мультимедиа и панель управления климат-контролем, трехзонным климат-контролем, предварительно разрезанная рассомахой, когда он переключал передачу. Далее глянцевый пластик на глянцевой пластике у нас расположена кнопка управления режимами работы коробки передач здесь есть режим драйв он же нормальный эко режим мануал режим и режим винтер далее есть кнопка принудительного включения камеры 360 градусов который у нас почему-то ну, ну попробуем включить вот далее у нас идет ручник электронный и кнопочка режима автохолд Затем идут две неизвестные кнопки На самом деле они неизвестны. В более дорогой комплектации это было бы удержание в полосе и адаптивный круиз-контроль Затем идет дурацкая кнопка Почему она дурацкая? Потому что эта кнопка управляет камерами, которые у нас встроены в зеркала И в случае, если мы ее будем нажимать, то при включении поворотника нам будут показывать правую или левую сторону машины вот туда соответственно Почему эта кнопка дурацкая? Да потому что, когда ты перестраиваешься с полосы в полосу, тебе нужно смотреть туда, куда ты перестраиваешься, а не в экран Это раз А во-вторых, изображение на этом экране появляется спустя примерно одну секунду А в движении, в перестраивании, ну сами понимаете, одна секунда это очень много Затем возвращаемся в нашу панель У нас есть кнопка управления беспроводной зарядкой телефона сама беспроводная зарядка осуществляется вот на этой панели так как у нас нищенский iphone он естественно тут не заряжается но барский iphone уже заряжается так что все работает это хорошая штука далее обдув обогрев седалища крайне необходимая и удобная вещь в такой стране как китай да и наверное в любой стране где бывает жарко и 5-дюймовый огромный мультимедиа-дисплей дает нам надежду то, что в этой машине будет нормальная навигация, отличная музыка и все такое. Но надеждам не суждено сбыться. Начнем с навигации. Она у нас есть, но работает она крайне коряво, потому что она не обновляется, она не знает пробки, если только ей не дать режим модема с вашего телефона. И она дает советы каждую минуту. Даже если вы просто стоите рядом с дорогой, она будет давать вам советы по маршруту. Когда вы будете поворачивать, она вам раз в пять, наверное, расскажет про этот поворот. И каждый раз она это будет делать, приглушая вашу музыку в ноль. Соответственно, это крайне неудобно и дико раздражает. Причем отключить ее нельзя, ее только можно сделать потише. Но даже не с тем, что она будет тише, музыка все равно будет уходить в ноль. Соответственно, этой навигацией мы не пользуемся. Мы пользуемся навигацией с телефона, в принципе, как и во всех машинах это происходит. Следующая боль. Следующая боль – это музыка. Казалось бы, что тут сложного? У нас же есть USB-выход, который мы просто втыкаем в телефон, он воспринимается как мультимедиа устройство и мы включаем музыку. Ни черта подобного. Когда мы втыкаем телефон в штатный USB-выход, мультимедиа не считает его телефоном. Она его считает просто какой-то непонятной субстанцией, которую максимум, что можно сделать, это выделить чуток энергии. Причем этот чуток он меньше, чем стандартная зарядка. То есть телефон заряжать с этого USB-выхода вы тоже не сможете. Телефон нужно будет заряжать с отдельного штекера, который вы откнете. Прикурить, ну, в общем, стандартная история. А родной USB используется только для флешек. Ну, что в наше время уже поздно, все как бы пользуются только телефонами. Хорошо, у нас не работает через USB-выход все это дело. Возможно, оно работает через Bluetooth. Ведь bluetooth в этой машине есть. Конечно, он есть. он сейчас есть везде. Как это происходит? Мы включаем Bluetooth, спариваем устройство, включаем музыку. И, в принципе, все более-менее работает. Мы можем управлять музыкой как с телефона, так и с руля, так и вот с вот этих вот кнопочек. Все бы хорошо. Но когда вы в следующий раз заведете машину, музыка автоматически не начнет воспроизводиться. Вам для этого нужно будет снова перейти в режим э, музыки переключить на устройство телефон, и только тогда она заиграет. Каждый раз это у вас будет занимать минимум 40 секунд. Каждый раз боль. Плюс у этого блютуса есть эти дни. В эти дни он просто не хочет подключать ваш телефон. И ему не важно, что он уже есть В этом списке спаренных устройств Он просто его отказывается подключать Вроде бы ничего страшного, перезагрузил систему и все Но, чтобы перезагрузить эту систему Вам нужно выключить машину Выйти из нее, поставить ее на сигналку И только тогда этот стран начнет перезагружаться И то не сразу, вам нужно будет на улице Погулять минут 5 После того возвращаетесь, включаете И вроде как этот день прошел и можно подключить музыку Но в целом музыка это боль в этой машине. Что хорошо в этой мультимедиа Так это настройка машин Тут у нас есть и английский язык, и всевозможные настройки звука, дисплея Плюс, кроме настройки самой мультимедиа, есть настройки именно машины Тут у нас автоматическая вентиляция, либо подогрев сидений В зависимости от температуры на улице Память ключа, то есть в зависимости от того, какой ключ приближается к машине Под этот ключ настраивается сиденье водителя Функция легкого входа Входит и выходит Замечательно выходит как работает функция легкого хода? Если вы ее активируете, когда машина останавливается, сидение водителя автоматически отодвигается на максимально далекое от руля расстояние, чтобы те, у кого есть небольшой пузико или большой пузико, могли нормально его вывалить наружу или ввалить в машину. Затем у нас есть ассист. Это та же самая дурацкая кнопка, про которую я вам рассказывал Затем функция ключа Смотрите, тут есть интересная штука Автозакрывание машины, когда вы отдаляетесь от нее То есть вы просто захлопнули дверь, ничего не сделали и пошли куда вам нужно Машина сама закроется То же самое и с открыванием То есть вы просто подходите к машине, она уже открывается, когда видит ключ Он даже ничего нажимать не надо Затем тут всякие настройки о том, как это происходит То есть когда вы будете подходить, машина будет там радоваться вам Включать свет, там, включать обогрев сразу Тут все это задается, все классно Проблема лишь в том, что вы сюда заходите только один раз и радуетесь этому только один раз, когда вам нужно все это изначально настроить. После того, как вы это сделали, вы сюда не заходите. После этого вы страдаете с музыкой. Но, в защиту музыки нужно сказать, что все-таки само звучание на уровне где-то, наверное, 3 с плюсом. Ну, такой хороший, жирненький плюс. Но, ну, а чтобы ее включить, вам придется попотеть. Что касается комплектации. Машина, которая у нас сегодня на обзоре, это переднеприводная, средненькая комплектация. Если бы мы с вами сэкономили примерно 150 тысяч рублей, то мы лишились бы мульти -груля. 19 тапочков, они бы стали 18 -х. мы лишились бы с вами панорамы, которая сейчас закрыта. Она бы стала просто маленьким никчемным личком. Мы лишились с вами бы управления машиной а, через смартфон и обогревом и обдувом седали. С другой стороны. Если бы мы с вами доплатили с плюсом 180 тысяч рублей, мы бы получили электропривод багажника и полный привод на все наши четыре колеса. И многие из вас наверняка скажут, что вот же она самая классная комплектация. Вроде доплатить небольшие деньги, и уже будет полноценная полноприводная машина. Кто с этим согласен, ставьте лайки. Вот, со своей стороны, я скажу, что я с вами абсолютно согласен. И я добавлю, даже куку его туча китайцев, которые являются клиентами компании «Трампча», с этим тоже согласны. Именно по этой причине, если вы сегодня придете к дилеру и занесете аванс, вам придется ждать 4 месяца, прежде чем вы сможете получить свою машину. И то это в лучшем случае. Это вам говорят так, типа, ну, примерно 4 месяца, а может и 5, а может и 6. Так что эту машину получить практически нереально, ну, если ты хочешь ее получить довольно быстро. За прошлый год было продано более 102 тысяч машин Трампче. Это является практически самой ходовой семиместной СИВИШКИ на китайском рынке, а точнее у нее конкретно второе место по продаваемости. Все вышесказанное сказанное довольно печально. Но с другой стороны, давайте вспомним вот что: мы с вами находимся в центре Китая, практически в его сердце, в городе Пекине, который является крайне равнинным местом. То есть горочек здесь нет в принципе. С бездорожьем у нас тоже все очень плохо. До ближайшего нормального бездорожья, где можно было бы повеселиться, ехать там примерно 300 километров. А сами понимаете, что ну, делать это вряд ли будет кто. К тому же машина у нас все-таки сильнее. И таким образом получается, что можно с вами сэкономить 180 тысяч рублей, при этом не потерять ничего в проходимости и при этом еще получить фееричный 0,3 секунды в минус к нашему разгону до 100 километров в час. 0,3 секунды, вот что важно. К черту полный привод. Для особо искушенных крестьян, таких знаете, которых под раскулачивание можно. Вот для таких товарищей есть самая топ жир комплектация с полным приводом, с Hi-Fi 10 колоночками, а с функцией адаптивного круиз-контроля, предотвращением въезжания в жопу впереди идущего автомобиля. В общем полный фаршик и все это дело вам обойдется примерно в 2 миллиона 350 тысяч рублей. Что смотрится весьма глупо на фоне того, что наша комплектация стоит всего лишь 1 600 000. Но даже самая топовая комплектация все равно будет выигрывать по цене у своих конкурентов. К примеру, Toyota Highlander в комплектации телега с рулем будет стоить вам от 3 миллионов рублей. Вот и считайте. Когда первый раз попадаешь за руль Трамчи, именно в движении, то есть не когда ты просто садишься в салончике, а когда ты сел и поехал. От обилия кнопок ты немножко теряешься. Их на самом деле действительно много. Есть даже дублирующиеся кнопки. Вот. И создается впечатление такого, знаете, самолета. То есть ты такой сел такой, там, шасси, там, заслонки, я не знаю. Здесь еще какие-то тумблеры прокрутил, такой продул двигатель и поехал. Кстати, под этот же эффект самолета у нас подходит климат-контроль, в котором второй пассажир зовется как Copilot и в эту же тему у нас рычаг КПП, который выглядит как такая массивная большая дура, знаете, как рычаг тяги в самолете. Вот так на полную выкрутил и поехал. Кстати, именно так включается режим спорт, в полным выкручиванием рычага на себя. У самой коробки передач есть 6 скоростей и 5 режимов работы. Значит, первый это у нас D, он же нормал. Второй режим это ЭКО. ЭКО это, короче, режим Тошнотик. Машина не едет, дрыгается, фыркается, и это очень неприятно. мы теряем с вами все удовольствие от езды и просто мучаемся. Поэтому режим ЭКО не для нас. Природа сильная, природа справится и без нашей помощи. Режим ВИНТЕР. Это, это понятно, это режим для зимы. И есть режим мануал, чтобы мы нашими лепесточками могли самостоятельно переключать передачи. Передняя часть кузова опирается на независимую подвеску с рычагами Макферса. Сзади у нас идет мобильная чашка со стабилизатором поперечной устойчивости. Что это нам дает ощущение? На асфальте, конечно же, все замечательно. С лежачим полицейским машина тоже справляется вполне себе приемлемо. Неровности на дороге глотает вполне себе тоже неплохо. С грунтовкой все нормально. Ну, не идеал, конечно, но нормально едет. В этой дисциплине машина однозначно уделывает Kia Sorento Prime с расхлябанностью, которая просто чувствуется сразу. Даже на нормальной дороге с небольшими неровностями. И скорее больше похоже на Toyota Highlander. Наш сарай имеет дисковые тормоза на обеих осях. И тормозит лучше всех. Это просто оху... Лучше всех на рынке китайских севишек По расходу. Если мы ездим в режиме семьянин, то расход по городу у нас будет в районе примерно 10-11 литров на сотню километров. Если мы врубаем гонщика, из каждого светофора гоняемся со всеми подряд, с теми, кто сидит в телефоне ковыряется в носу, мы их естественно делаем, потому что у нас двухлитровый литровый турбированный двигатель, Я они не, не знаю, что мы с ними гоняемся, так повеселиться можно как бы. радость мы получим, при этом расход вырастет примерно до 13 литров если же мы с вами выйдем на трассу включим круиз-контроль, застопоримся на 120 км в час, то в таком режиме машина будет есть примерно 8 литров на соль. то есть в смешанном режиме наша машина живет примерно 10 литров, 10-11 литров, если на 92-й бензин Потому что 95-й это слишком изысканное лакомство для нашего сарайчика Как уже говорилось, у нас в машине есть трехзонный климат И все бы с ним хорошо, она стандартный, обычная, работает в трех зонах и все нормально Но у него есть одна фишечка Он считает, что область ноги, точнее область фальш-педали, где стоит ваша левая нога, греть совершенно не нужно что, в принципе, логично. Зачем ему ваша левая нога? Вы же не нажимаете на педаль, ничего не делаете. Она у вас стоит. Соответственно, ее можно нафиг не греть, пусть она отморозится. Ее можно будет даже выкинуть из машины, и облегчить и поехать еще быстрее. Вот так считает климат. Но в целом он молодец. В завершение, дорогие товарищи, скажу вам. Трампчик GS8 имеет электрические фильтфлюшки, которые стремятся к марке Kia. Имеет моторы и подвеску, которые стремятся к марке Toyota. Но и там, и там они не вытягивают. Однако отрыв именитых брендов уже далеко не столь велик. В 2012 году ведущие Топ Гир снимали свой сюжет про китайские автопромы. Там был Сюдан Трампчик. И в завершении съемок они сказали такую фразу, что, наверное, через 5 лет китайские машины смогут составить достойную конкуренцию именитым брендам. Так это или нет, решать вам. Пишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, желаю вам удачи, увидимся.